Ауди А4, 2000 год, двигатель Анна, техобслуживание. Замена топливного фильтра. Понимаю, что примитивно, машина все-таки староватенькая, но все равно, мало ли, может кто-то позавчера ее купил, просто не представляет. Посему людям в помощь. Топливный фильтр находится сзади, по правой стороне, вот он. Чтобы добраться к нему, надо вот этот пластиковый кожух снять. Защиту. Четыре гаечки на 10. Раз. Два. Также со второй стороны. Три-четыре. И саморез. У кого он есть, у кого его нету. Ставить его Обратно, лучше с этой стороны. Вот так пальцами поджимаете, направляете, прикручиваете. Все примитивно, просто. Примитивно, просто. Два хомута различной комплектации. Два болта на 10. Вкручиваются два болта, поворачивается, снимается, вынимается фильтр. Рыбочная развальцовка.